Итак, снова всем привет, с вами снова я, Скайзекит, и сегодня мы будем проходить э, выживание на карте, ну, на этой же карте, только уже это вторая часть. Oh, я не знаю почему, но мы появились на крыше. Так, судя по всему, нам надо что-то делать. Э -э... Бежать, да? Ладно, с приемом. Э, По-тихому, да? А это у нас что? Так, у нас ничего не было. Нам ничего не давали, по идее. Так что, будем ломать рукой. Или там что-то было? Не видел. Ладно, пойдемте. Это вторая часть, как я уже вам сказал, из семи частей. Так. Так, десантом я не буду делаться. Десант сегодня не для меня. Вентиляцию. Вон нашел, то пошел вон. Пошел, пошел вон ты. Псина, псина, пошел вон. Пшел вон, шел вон, шел вон. Я сказал вон. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все, красота. красота. что не знаю что вен... в вентиляционной шахте столько этих водится так чувствую это здесь скелет так я даже слышал что такое теперь мы пойдем да А в первой части нам так за надо было куда-то где-то появился, но мы не там появились. О, -о, -о. О да. Что нам что мы здесь должны делать? Судя по всему ломать рукой. Это как всегда. Вот просто без этого не обойтись. Я это знаю. Без этого не обойтись. Далее бы хоть что-то, кирочку там что-нибудь такое. Потом а как эти бегаем здесь, ломаем все рукой. Не, ну кирка рядом пригодилась. Так нам надо. Ага. Что получается вот и все, Вот он побег. Эху, мы выбежали отсюда. И пойдем домой, ага. Вот он наш домик. Эх, дом, милый дом. Я не ожидал такой радости. Честно. Ладно, туда. Куда мы едем? Если мы куда-то едем, значит это надо. Так, Флот! Офигеть, офигеть. Вот это да. Поехали. Вон, впервые. Ха-ха. Ну что? А, то есть в первой части мы должны были появиться там в какой-нибудь темнице и убежать Он, на... Ну, там самолет. Самолет убежать, да? М -м, понятно. Здесь мы, на ну, в корабль убежали. Ах, ну все окей. Это получается мы прошли уже вторую часть побега из тюрьмы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Скайзекит. Скоро появится третья часть, четвертая, пятая, шестая, ну и седьмая, конечно. же. Всем пока, удачи.